старинный дом, да? Ага. <связывая> -а, -а. а как к ним спускаются? А вот там лестница, да? Вот раньше <связывая> кузня была здесь у меня отца, помню, там внизу есть кузня. Один человек был здесь, у меня отец, это покойник, кто вот такими вещами разбирается из кузов. Смотри, mm -hmm. начи какие были, ой, давай, заходи. какие были, там, Там труба забыла, вот так круг сделали, вот так оттуда пошли, вот туда ушили. Потом отсюда уже возвращались, вот здесь все собрались. Угу. Вот этот экскурсовод сказал вот этот селе, раньше вот это село было вот на горе. Угу. Село было. Да. Красиво. Вот эти косточки, которые хунула, вот это вот знаменитый был отувечек, видишь, еще не сделали, мне. вот так поломаю на камне, какой вкус у него другой. Они... Мелкие, да. не то что импортные. Да. А, те дуры здоровые. И цветом они совсем и другие. Кошка. Ну, вот, какие кости. Кости веселились. Костили. Сушили мясо. Мясо. Да. мясо. Его сначала в рассоле вымачивали, да? А да? да, потом да, сушили. Да. У вас многие мясо э, сушат и. А А где купить? А, Вот раньше мотоцикл поездили. Там один есть, есть один есть. А что за мотоцикл? Этот э, Днепр. Днепр, да, да. Я, я тоже подумал, что Днепр, да. Вот мотор вот, есть вот. у него. Вот здесь кузница была, да? Да, вот здесь кузница была. Вот этими вещами она вот так тянула Я ага. оттуда дула. Да-да-да. Вот да, да. Просто за ним посмотрите, здесь никому. Сделали, такого больше выхода не было. Ага. Тогда Арматура не было, цемента не было. Ну, да. Вот там место было село, и здесь тоже было. Мы снова здесь, недалеко дом Джоры. Приезжайте в Дагестан, путешествуйте самостоятельно. Зачем вам гиды? Гидами вам будут местные жители, среди которых у вас скоро будет очень много друзей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Здравствуйте. Как, у вас, как у нас понравилось? Да. Очень понравилось. Это очень хорошо. Да. Наши люди, которые были очень гостеприимные люди. Мы всегда рады гостям. Да. С удовольствием я вас приглашу. <связать> ага. спасибо. спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Но нас ждут в селе Хаточ. Нам надо хорошо, хорошо, торопиться. Хорошо. Мы задержались на, на рынке долго очень. Поэтому да. как-нибудь в следующий спасибо. раз. Мыришь. Мы... Вот он знаете, он <связать> <Да>. <связать> Хорошо, спасибо. <связать> вот этот дом, который э, ты нам показывал, этот дом строил отец или дед? Отец. отец. У него было три сестры и один а? отец. сом сам все сделал ручную. Кузня тоже была у него. Водители сигналят. Друг другу да, приветствуют. Да, друг другу знают. Вот мой сад, вот отсюда. А, оттуда, а. Видишь? А -а -а. Место здесь очень красивое для сада. А дом здесь поставить нельзя? Конечно, можно. Вот можно. Там место тоже есть у меня, домик сделать. Просто да. не успеваем. Мы обратили внимание, что газа-то здесь нет. Пока газ нет, есть, есть, есть газ Конечно, да? конечно, Это есть. уже хорошо, видишь. Как? А в Хаточе нет газа? Да, нету. Да. Ура, вот это... отсюда направо туда едет. Избербаш, тербент на эту сторону едет если налево прямо поехал, магачка у вас А отсюда через манаскент аэропорт